Я сейчас буду баба делать живую воду, правда? С чего? С простой воды. Еще нужна медь и цинк. Ну у меня все уже есть, вот баночки я еще. Сейчас я приду, буду делать. Я потом, когда сделаю, тебе принесу. Там люди пишут, это которые уже все это пробовали, они все лечит. И потом растения поливают, они растут. Вот так фотография... Я тебе говорю, это не шуточки. Я все потом сам на себе испытаю, как всегда. И тебе принесу <с лекарства <с от <с всех <с болезней. А, а, а мне куда в 100 лет жить, что ли, не хочу. Люди должны жить э, вечно вообще. Ага, вечно никто не живет. Почему? По нет, потому что 40 лет век был. А сейчас продляется, врачи продляют. А то 40 лет и уже... Человек это, природой дано что это какая-то у тебя искаженная информация Никакая не Наоборот, та... природой дано, не знаю Я себе 150 отмерил точно Да? Ну давай, слава Богу. <свят> Ну никак не 40 Это врачи перепутали Потому что это Даже медицина сейчас это получается Новая расшифровка Медь и цинк Получается, медицинк Представляешь, оказывается, да. как? Что такое настоящая медицина? Там это вообще копейки все стоит. Вот это единственный цинк надо, медь надо. Ну, провод это медный, а цинк, батарейку разбирать. Собирается из атмосферы, собирается плазма, все, энергия. хватит, сука. Хватит, спасибо. Давай. Потом воду заряжать этой, этой плазмой. Концентрированная энергия, в общем. Все, я. Да, ее потом это, даже рядом с водой ставишь, вода заряжается. Там просто даже фотографии есть, я тебе покажу сейчас, баба, как растение поворачивается в эту сторону, вот окно в другой стороне, а куда эту воду ставят, оно к нему тянется, растение, тыквенное семечко. Я сейчас покажу тебе, я сам увидел. Это как бы такое четкое подтверждение вообще. А вообще даже вокруг аура создается. Люди вон ездят, брызгают. Просто это только появилось. Он в 2015 году открыл эти знания. Доступ этот, технология. Это не выгодно. Фармакология, э, фармацевтика вся, короче, загнется. Если люди сами себя лечить начнут бесплатно. Это бесплатно все. Вот. И таблетки никакие не нужны. Поэтому он сейчас, это и вот, то американцы, то еще кто-то, он бегает по странам. Показывает только бесплатно людям, как делать эти реакторы, которые плазму собирают. И вот до нас, до русскоязычного населения дошло. И сейчас это появилось, а в интернете мне ссылку скинули. Ну вернее я даже... Молока муж? Молока. Да нет, не буду молока. А чай-то зря не согреет? Да ладно, надо идти, пока светло сделать. Надо сделать и ролик снять, чтобы показать тоже, как его делать. Я сам-то уже посмотрел, все там, научился. Ну а чем тебе печеная водичка есть? Зачем она? А запивать? Ты ничего? Ща, подожди, а я да. даже не могу. <смех> я запью. <смех> мне надо <смех> что-то густое обязательно. А сколько тебе лет-то все время забывают? сейчас -то? Да. Да бедный ребенок. Да я не летний. 9-0 мне. 90? Да! А, точно, я же был. Вот воду эту потом тебе принесу. Делаю даже потом эту. Она плазма вот так на дне собирается. Разного цвета. Там смеди голубенькая. С этого с цинка белая. Разное там комбинирует, Четыре основных. Какую-то пить надо постоянно, какой-то протирать, какой-то поливать растения. Короче, там даже есть такой случай, Зафиксированный случай, это не сказки, понимаешь? В Америке сын, короче, при, принес эту воду маме своей, она поливала, короче, ну сколько-то принес, я не изучал, я просто глянул мельком. Короче, она свой участок поливала этой водой, прошел ураган, это все вот видео, фото есть, ураган прошел, все снес, а ее участок... Остался, короче, целый. Она снимает, показывает. Качество плохое, но есть это видео. Понимаешь? Создается аура. Люди ездят в Бразилию вот так вот, с брызгалками, брызгают в форточки. Просто по улицам. Вроде бы как фантастика, а оно вот действительно есть. Вчера раньше мы пели. Чего? Сказку сделать былью. Вот она идет сейчас. Ее и делаем. Сейчас мы сказку сделаем былью. Да. Точно. Мы рождены, чтобы нас сделать пылью. Где ты глядишь с кем то глядишь в Германии, глядишь с этим, глядишь, разве это не были? не сказка были? А вот это через телефон что ли? Да, да и через. Вахту, это еще интернет. Через телефон, через интернет, это цветочки, еще что вообще можно творить самому. Вот эта плазма она. Сейчас будет подтверждение. Вот я и говорю, что сказка делается былью. Начали его преследовать, там пугать, видно или что. И он эту технологию выложил в общий доступ, показал. Там все просто, вот баночка, медная проволока, цинковая пластина, ну еще медная пластина нужна. Короче, провод медный. Вода дистиллированная и соль, только не иодированная. Все, больше ничего не надо, он у тебя за неделю плазму собирает. И она вечная, эта плазма. Только воды туда добавляй, потом эту воду. Или рядом даже с водой она стоит, та вода уже заряжает. Короче, вокруг себя создает поле. Все понятно. Поняла, да? Да. И от разных болезней. Там люди пишут, фотографии скидывают. Ну, не просто так, а это все прям подтверждается. А, ну все, все так подтверждают. Показывают и пишут, и, и это снимают. А потом оказывается мошенник. Ну и такое бывает. Ну здесь прям это, резонирует, прям чувствуется, что это не мошенники. Особенно старух стариков. Так стариков вот мы и проверим молодые, потом старикам и дадим. Родившийся 2 августа 1958 года в Иране в семье инженера-радиолога Михран Кеше с ранних лет увлекался атомной физикой. О нем мало что известно, поскольку нет общедоступных данных о его личной жизни, кроме данных с сайта его фонда. Прежде чем Михран Кеше основал фонд, носящий его имя, он был одним из ведущих ученых системы и сотрудничал с различными космическими агентствами по всему миру. После создания в Бельгии фонда Кеше, цель которого объявить всеобщее распространение знаний, прогресс, благосостояние и мир во всем мире, а также продвижение человечества среди галактических цивилизаций, на Михрана Кеше было совершено несколько покушений. Конечно, все это привело его к переезду в единственную страну в Европе, которая предложила ему сотрудничать, а именно в Италию, где он и живет с 2012 года. США через свои секретные службы пытались его дискредитировать, обвинив в непристойном поведении в отношении своей приемной дочери, а позже в попытке похитить ее с намерением убить. Кроме того, давление распространялось не только на него и его семью, но и на его команду и сотрудников. Информация о нем была изъята из научных энциклопедий и Википедии. В 1981 году он окончил колледж Королевы Марии в Лондоне по специальности инженер-атомщик, специализирующийся на управлении ядерными реакторами. С тех пор он потратил время на разработку технологии получения силы тяжести и энергии с использованием реакторов с радиоактивным водородом, которые являются безопасными и чистыми. Он смог разработать свою новую плазменную ядерную систему во всех аспектах, от проектирования до практического применения. В 2004 году он был приглашен руководством в Бельгию, где он работал над тем, чтобы представить свою новую технологию для оценки научным сообществом. Оценка, которая длилась с ноября 2004 года по март 2005, завершилась подтверждением от специалистов, что производство энергии на основе этой технологии является приемлемым и вполне жизнеспособным. В апреле 2005 года через государственные организации была запущена партнерская программа по развитию его технологий. К 18 сентября того же года. Предварительная оценка его энергетической системы была завершена, и стороны договорились о запуске в эксплуатацию первой гравитационной и энергетической системы. В то же время, чтобы облегчить массовое последующее использование технологий Кише, были поданы заявки на патенты для всех аспектов применения технологий, как на европейском, так и на международном уровне. В конце 2005-начале -го, 2006 -го года было построено несколько моделей статических плазменных реакторов для производства энергии. Они работают при атмосферном давлении и комнатной температуре и производят электричество, которое можно использовать в любой точке Вселенной. В следующем году были построены динамические вращающиеся плазменные реакторы для движения и полета по гравитационным технологиям, испытания которых также оказались успешными. Плазменные технологии для использования в медицине и в химической промышленности также были успешно испытаны, в ходе которых были получены новые материалы, неизвестные современной науке. В июле 2009 года он опубликовал первую книгу под названием «Универсальный порядок сотворения материи», за которой в начале 2011 -го года вышла следующая книга под названием «Структура света». Третья книга под названием «Происхождение Вселенной» появилась в конце в том же году. Согласно его собственным описаниям на презентации первой книги, материя с новой точки зрения не является материей твердых тел, газов и жидкостей. Мы говорим о фундаментальной материи, состоящей из материи, антиматерии и темной материи. До сих пор некоторые ученые признавали, что в плазме материи есть своего рода антивещество. Мы впервые объясняем, что плазма содержит материю, антивещество и темную материю, и некоторые силы магнитного поля внутри плазмы связаны между собой, а другие свободны. Впервые в этой книге мы объясняем, что для человека настало время отказаться от зла сжигания. Сжигание дерева, материалов, сжигание для создания энергии движения и поднятия материи в космос. Впервые в этой книге показано как магнитные поля фундаментальной материи а именно антивещество, материю, темную и плазменную материю теперь можно использовать для создания энергии без горения с помощью магнитных полей. Мы используем, например, свойства антиматерии и после того, как закончили ее использовать, мы возвращаем ее в исходное состояние, обратно в плазму. По сути, Кише подтверждает древнюю философскую концепцию, согласно которой материя – это энергия, вибрация. Вся материя от ее мельчайших составляющих, называем ли мы их электронами, протонами, нейтронами, атомами? До огромных размеров Солнца, звезд и галактик состоит из энергетической плазмы, которая на самом деле представляет собой колеблющееся магнитное поле. Это поле в определенном микроскопическом состоянии становится стабильным и концентрируется до плотности, которая делает его заметным, как материал. Мы сами образованы из этой плазмы, взаимодействующей с различными формами плазмы в окружающей среде что на ощупь и в ощущениях создает у нас впечатление твердого тела, жидкости или газа. Это радикальная концепция, отличная от корпускулярной теории материи. Концепция, которая упрощает все и широко открывает врата к истинному пониманию функционирования Вселенной. Гравитационные смещения, сверхсветовые скорости, энергетические щиты электрические батареи со сроком службы в десятки или даже сотни лет, нагревание без электричества или ожогов, исцеление через поля, создание пищи, воды и пригодного для дыхания воздуха в любой точке Вселенной. Это те явления, которые мы видим в современных научно-фантастических фильмах. Но то, что мы считали простыми фантазиями, стали осязаемой реальностью доступной каждому. Среди исследований, проведенных фондом Кише, есть некоторые связанные с получением сжиженных или даже твердых газов при температуре и давлении окружающей среды. Большинство процедур, используемых для этой цели, обезоруживающие просты. Кише удалось извлечь различные газы непосредственно из окружающей среды с помощью простой химической реакции. Таким образом, стремясь получить улучшенные варианты плазмы, с которой он работает, он обнаружил, что элементарный гальванический элемент, собранный в комплекте, будет собирать вместе оксиды, характерные для металлов, из которых сделаны электроды, некоторые газы, присутствующие в атмосфере в ходе химических реакций в электролите. Вот и все это вместе дает очень интересный композитный материал. Его уже рассматривали там в университетах под микроскопами электронными, он повторяет структуру человеческого тела вплоть до уровня костей, да, то есть структура кости, где идет, в общем-то, весь синтез э, всех веществ. Вы попадаете в ловушку с этой плазмой тем, что, когда вы ставите у себя реактор, вы подключаетесь к Вселенной. Здесь нет места больше в вашей жизни для механических каких-то штук, которые вдруг сами по себе. Вот плазма, она лечит от рака, но она же может и дать вам рак, если он вам нужен. Если вы так решили. Мысли формы потом. Сначала ваше намерение, ваша этика, а потом мысли формы. Форма это то, что получается в результате. Так же вот все работает. Сначала ваш луч намерения, сначала ваши вот. Не обязательно осознаваемые, какие мы внутри, мы это и посылаем вокруг. Оно уже сталкиваясь, взаимодействие, создает мысли, создает формы, создает энергии, создает взаимодействие. Если мы первотворцы, то все зависит от нас. Таким образом, мы берем эту плазму. Она уже наша. Она стояла с нами там. Вы, вы ее родили. Вы создали этот реактор. Она ваша. Как ребенок. Она с вами одно, Вы не можете от нее больше никак избавиться, в принципе. Она неуничтожимая никак. Кешик говорит, эта технология на Земле была. Я ничего нового не принес, это здесь было. Мы об этом знали. Ганс. Газ в твердом наносостоянии. Твердый наногаз это не вещество. Это концентрат энергии, закупоренный в магнитном поле. По сути, это наносолнышко нанозвезда. Различные типы ГАНС могут быть созданы с различными желаемыми энергетическими свойствами, которые могут использоваться индивидуально или в комбинации для различных применений. Каждый тип ГАНС имеет удельную напряженность поля на основе элементов, из которых он состоит. Использование различных ГАНСов с различной интенсивностью поля определяет направление потока от более интенсивных к менее интенсивным. Если эти полевые потоки направлены через организм, то ГАНС будет способен поглощать необходимые части из них или высвобождать избыток полей в окружающую среду. Организм будет выделять поля, от которых он хочет избавиться, и будет поглощать поля, которые он может использовать или в которых имеет настоятельную необходимость. Ганс это не батарейка, чтобы у него энергетический потенциал расходовался. Он излучает плазму из своего ядра, которая по сути своей есть антиматерия. А в центре у Ганса сверхвысокая интенсивность, подобная черной дыре со всей энергией космоса. Это энергия нулевой точки, так что это вам не батарейка. Концентрическая структура Ганса такова. Нулевая точка, ядро Кэролайн. Далее антиматерия, далее темная, переходная материя и далее материя, оболочка. Вот и попробую его истощить. Та еще задачка микро, а то и макро вселенной в наших ГАНСах. Плазменный реактор это в принципе вселенная. С виду это баночка и электроды, но если смотреть энергетически, то нанопокрытие покрытие собирает свободные плазменные поля которые, накапливая, создают среду из подвижных магнитных полей. Второй электрод, соединенный с нано-покрытым, вовлекает плазму в физическое состояние, поскольку у него меньше потенциала, и плазма течет от большего к меньшему потенциалу. Образуется круговорот энергии, но соленая вода – это жидкий кристалл, в котором трехмерные структуры работают как ловушки за счет тотального отражения внутрь. Таким образом, плазменные поля накапливаются в промежутках между ионами соли. Так образуются звезды, просто масштабы другие. Когда накопленная в жидком кристалле плазма приходит в полное равновесие с окружающими атомами, она формирует собственную магнитосферу и замыкается в капсулу, что физически выражается как формирование наночастицы из энергии а находящийся над водой участок нанослоя накачивает в воду новую плазму за счет сверхпроводимости нанослоя. Примерно 80% энергии и вещества для жизни организм получает плазменным путем. Все, что мы едим, содержит плазму, вся биохимия это плазменная химия, так что при наличии плазмы CO2 и CH3 потребности в поедании снижаются порой очень сильно. А по некоторым сообщениям и сообществ, при желании можно вообще питаться только плазмой. Можно создавать плазменные аналогии продуктов, овощей, фруктов, вообще чего угодно, насыщая поля специфическими спектрами. Плазма – это свободные магнитные поля в движении. Это концентрат энергии, закупоренный в магнитном поле. Жидкая плазма – это вода, которая побывала в одном флаконе с наноматериалом Гансом. Свойств она не теряет никогда, по факту там всегда есть наноматериал, хоть его и не видно, и очень мало. Плазмированная вода, информированная, это та вода, которая постояла рядом и зарядилась. Она разряжается, отдавая полученную энергию. Жидкую плазму и плазмированную воду можно использовать для лечения разных болезней, поливать и опрыскивать растения, также можно обрабатывать помещения. Накачка пространства энергии сверхмеры устраняет разницу потенциалов там, где она есть, а вся биохимия работает на разнице потенциалов на уровне молекул. Если же все потенциалы поднять выше максимума, то движение остановится. Клетка как бы заснет, этот принцип работает с вирусами и бактериями, даже с плазмированной водой. Но на многоклеточных структурах потенциал успевает рассеяться и только накормить клетку, не доведя дело до спячки. Однако высокая концентрация энергии, в случае, если вы трогаете сам наноматериал, потенциально может усупить группу клеток и выведет их из коммуникации с остальной тканью, а это уже нехорошо. Тут как с огнем, горение должно быть там, где надо и столько, сколько надо. Собственно, это и есть огонь. Метафизически это стихия огня. Смерть клетки всегда связана с недостатком энергии для продолжения существования. А если энергию восполнять до изобилия, то клетка живет столько, сколько должно согласно генетической программе. С этим связан эффект восстановления генно-модифицированных семян до исходного генетического кода. Есть такой опыт. Применение плазмы как лекарства – это всегда рецептура соотношений. Важно понимать, что именно должна делать плазма в пораженном месте. В общем говоря, основные свойства такие: CH3 3 это много водородной энергии, привязанной к углероду. Кто управляет углеродом управляет жизнью на этой планете. В углероде 6 протонов, 6 нейтронов и 6 электронов. Три шестерки. И никакого сатанизма. А может быть именно это они имели в виду, когда позаимствовали себе этот знак. А водород – это энергетическая основа всей биохимии. Мы все живем на энергии водорода. Плазма CH3 способна полностью скомпенсировать энергетические нехватки в организме. Резко снижает потребность в еде, восполняет нехватки энергии при стрессах. Питает все живое. Единственное ограничение в применении – это наличие рака. Раковые клетки тоже получают дополнительный порцион энергии и начинают бурно развиваться. Поэтому больным ракам следует использовать co 2 По имеющимся данным, плазма co 2 восстанавливает генетический код пораженных раком клеток за 21 день. СО2 – это доставка энергии по углеродным и кислородным структурам, то есть везде. Цинк О – оксид цинка, питает нервную систему и кости, поскольку цинк – это плазменный предшественник кальция. Если не хватает цинка, организм его синтезирует из кальция. Это причина хрупких костей, остеопороза и прочих отклонений. Также цинк жизненно важен для половых клеток. Цинковой водой можно поливать растения. Наливая эту плазму в водичку и давая растениям, вы волеизъявляете, вы делитесь с ней энергией. Вы как бы намереваетесь дать им жизни побольше. Это и они вам дадут. Плазма, которую вы им щедро предоставляете, она и ваша тоже. Вся эмоциональная энергия человека соответствует диапазону цинка. Цинковая плазма улаживает стресс вплоть до клеточного уровня. Это воспринимается как обезболивание. Купрум О2, оксид меди, питает и поддерживает лимфу, сухожилия, красные мышцы, а также питает остальную плазму, усиливая ее эффект. Воду из медного реактора можно пить только когда высокая температура. По 30-40 миллилитров с интервалом час-полтора. Так вот, мёртвая вода – это крупный, оксид медиум. Теперь надо, чтобы оно зажило. Да? То есть фактически да. У нас есть лабораторные исследования, вот мы в лаборатории сдавали, то есть бактерии в осадок выпадают 100%. За счет чего? Они не умирают, это не антибиотик. Просто бактерии, они достаточно простые, одноклеточные. И за счет очень мощного потенциала плазменного. да? А здесь обратный эффект. Все потенциалы вырастают до такой степени, что бактерия уходит в анабиоз. Она засыпает, она в спячке. Ей настолько хорошо, что шевелиться не хочется. Да. Они не умирают, они все живые. Они все, но ну, они просто закупливаются и все. И вот так вот обрабатывать. К чему это ведет? Мы начинаем обрабатывать. Мы просто эти бактерии, они уходят в спячку, они не размножаются. Вот. Наш иммунитет их легко распознает и выводит. Там даже гноя, обна... не ну, гно, это что? Это результат борьбы нашего иммунитета, э, с, вот, лимфоцитов всяких, да, с этими вот бактериями, которые пытаются размножиться. То есть они живут, эти живут, эти живут между ними там борьба, драка, все такое, образуются отходы в виде гноя, да, загноения. А если вы вот медная плазмочка это все будете обрабатывать, то там не будет никакого загноения, а без Друзья. Я хочу показать завораживающее зрелище, как плазма по каналу спускается. Это перезарядил я его, чашу жизни один. Вчера. Сегодня я с него ганс уже собирал. Вот она, тон тонкой струйкой. Я говорю, почему плазма похоже вот как нам картинки показывают видели да Спустилось такое утолщение вот как вот на солнце именно вот эти плазменные огни как энергия плазма показывает вот нам эти картинки наса графику вот и здесь также только наяву это энергия вот так вот плазма вот с этого тоже стекает вон видно толстой а здесь такая тоненькая. Вот она меняет структуру. О. Само то. Можно бесконечно смотреть как на огонь, на воду, на то, как работают и на плазму. О. Вот это да. Так вот. А еще медную плазму используют для очистки воды, из расчета 1 литр плазмированной воды на 100 литров зараженной, непригодной к употреблению. Жидкую плазму, то есть воду над ГАНСом, необходимо брать такой насыщенности или интенсивности, чтобы в емкости была треть ГАНСа. Благодаря этой технологии, Силы самовосстановления организма можно поддерживать в тех самых плазменных полях, из которых построено само тело. Поэтому потребность в химических веществах и процессах не является необходимой, поскольку исцеление происходит при взаимодействии плазменного поля. Многочисленные тесты продемонстрировали успехи в исцелении от различных болезней у взрослых и детей. Вот, Кеше Foundation сайт, пожалуйста. Вот мотаем здесь вот, есть ссылки на журналы, их можно скачать и почитать, они на английском, Plasma Time, журнал выходил до, по-моему, конца 19 года. Да, вот здесь вот есть Keshe Foundation Wiki. Вот есть на разных языках, люди пишут статьи, люди помогают распространять. Так. Так, так, так, так. Application of Plasma Technology, диабет, процессинг диабета. Вот статья, кстати, китайских врачей, где они, человека, пациента в запущенном состоянии, у которого был парализованный один глаз, у него были запущены неизлечимые раны, Начали лечить плазменным путем, диабетом, с наблюдением, естественно, это все в больничных условиях, в условиях госпиталя. Вот здесь об этом статья. И вот процессинг, как они это все. Это все сейчас принято как официально такой вот распространенный процессинг плазмен. Да, что было обнаружено, что у человека раны зажили, как вы сейчас видите на экране. Это все вот легко проверить, зайти там, если эти документы есть. Это все документировано, это все показано. То есть у человека, да, прошел паралич глаза. Околомотор в нерв, да, порез был, нерв глазодвигательного нерва. Вот. вот копии документов, сканы документов. Да, они на китайском, но это, я думаю, что тоже решаемый вопрос для того, кто хочет проверить. И, соответственно, для специалистов здесь данные есть. А что касается 5G, то обрабатывайте свое пространство, дом, двор жидкой плазмой СО2. Через пару месяцев обработки все будет с нанопокрытием, которое в свою очередь будет аккумулировать еще плазму. Через полгода у вас будет плазменный оазис, сводящий к нулю вредные излучения. Нужно понимать, что тут работает не вода, а запасенные в ней скомпенсированные магнитно-гравитационные поля. По нашим наблюдениям, правильные примененные плазмы восстанавливают плодородие почвы примерно за 2 месяца. Также неплодородная почва начинает плодоносить. Для обработки почвы применять CH3 и CO2. И лучше начать обработку осенью. Можно просто поливать плазменной водой каждого вида отдельно, можно смешивать и затем поливать. Незначительное количество наноматериалов почву не избежать, но старайтесь поливать чистой водой после более полного осаживания наноматериала. Для полного плазмирования почвы необходимо обрабатывать регулярно. И через два месяца в почве образуется масса наноструктур, нанослоев, которые сами по себе будут уже создавать и аккумулировать плазменные поля. Этот процесс называется плазменное нанопокрытие. Это покрытие создается под влиянием самих плазменных полей. Это не процесс внесения удобрений или химических веществ, модификаторов роста и прочее. Это полное изменение пространства в сторону большей энергонасыщенности. Результаты превзойдут любые ваши ожидания. Кроме того, за счет синтеза плазмы водорода и присутствия плазмы кислорода, вода будет синтезироваться там, где она нужна, прямо внутри клеток растений. Это проявляется как очень высокая засухоустойчивость. Следует также понимать, что поврежденная почва или почва с измененным химическим составом или почва с нарушенным биоцинозом потребует больше времени на восстановление. Поэтому будьте терпеливы, наблюдательны и понимайте, что плазма может быть панацеей только в полностью сформировавшемся оазисе. В каждом конкретном случае это потребует своего времени. Насчет количества вам не надо поливать. Вам нужно плазменные магнито-гравитационные поля доставить на огород. Легкого опрыскивания будет достаточно. Для почвы применяют CH3 и со 2 Купрум О для ростков. Все продукты, выращенные на плазменном поле, уже насыщены плазмой. Они необычно вкусные и экологически чистые. А вот что доступно всем, кто сделает плазму со 2 если обработать стены комнат плазмой, то со временем образуется плазменный барьер, который поддерживает температурный режим летом прохладно, зимой тепло. Плазменные поля не бывают сами по себе, они взаимодействуют со всем, чему соответствуют в окружающей среде. Плазма и скупка жизни ⁇ это уже общепринятое международное название плазменного реактора с цинком наномедию и медию очень близка по характеристикам плазме человека, но чуть слабее по интенсивности и занимает больше пространства. За счет этого она вовлекает во взаимодействие все, что стремится неестественно внедриться в плазму тела человека. Если вспомнить русские сказки и соотнести с данными плазмами, то медная плазма, Купрум-О2, это мертвая вода, углекислородная СО2, это живая вода, но ну, а плазменная вода CH3 – это вообще святая вода. Можно исцелить все, что угодно, если на то есть соответствующий уровень вашего сознания. Ведь болезнь – это проявленные в физическом мире энергии, которую вы притягиваете. Если поймете, что за энергии, то справитесь с любым недугом или негативной жизненной ситуацией. Но кто может дать вам готовую инструкцию, как это сделать? Кто также хорошо знает вас, ваши привычки, мысли, ваши жизненные шаги? Никто, только вы сами. Жидкая плазма, ЛИКВИД ПЛАЗМА, сокращенно ЛП, это название воды, которая находится в прямом контакте с ГАНС, которая интенсивно возбуждается из-за этого прямого контакта. По факту там всегда есть наноматериал, хоть его и не видно, и очень мало. Информированная вода ⁇ это вода, которая не получает дополнительного ЛП, но подвергается воздействию расположенных извне полей ЛП и газ. Это космическая технология. Она выглядит простой, потому что мы сделали ее простой. Мы сделали так, чтобы она просто выглядела. Uh, это очень продвинутая на самом деле технология, то есть <laughs> научная часть ее, это очень продвинутая. Однажды, раз уж вы это однажды выучили, да, то неважно, через пять или десять лет появится новый вирус, и вы будете знать, что нужно сделать. Одна кружка, одна жизнь, менее чем за доллар. One RMB to save your life. We call this the cup of life. One cup, one life. One cup, one life. Для того, чтобы увидеть, как можно улучшить жизнь разных людей в области применения в сельском хозяйстве, в здоровье или в синтезе материалов. Последние два года, пока я был в Китае, мы показали, как можно применить новую технологию, которая может, допустим, бороться с вирусами. Как вы знаете, свиной грипп, так называемый, Свиная лихорадка убивает много свиней по всем мире. На ферме, где было 829 свиней зараженных, которые была на карантине и собирались всех уничтожить, мы провели тестирование. И после двух недель мы спасли 725 свиней, которые были носителями вируса. Это один из наиболее сложных вирусов, которыми можно, нужно было бороться. Вот. Но, тем не менее, мы справились. В то же время мы развивали и в Северной Китае, и в Монголии, развивали сельское хозяйство, увеличив резко урожаи. То, что делает вирус, как мы сейчас понимаем, это он цепляется до клетки, как пакет энергетический, как энергетический пакет, и высасывает энергию из клетки, обесточивая ее. Таким образом он создает смерть клетки и смерть э, животного, либо человека. С этой новой технологией то, что мы делаем, мы создаем плазму, которая более-менее вот в такой вот виде. То, что вы видите на дне стакана, дает энергию вирусу, и вирус пересаживается на эту энергию и освобождает клетку. то мы видим, что вирус исчезает. Значит, э, то, что вам может спасти жизнь, стоит меньше, чем доллар там, день. Пару копеек. Мы называем это Кубок Жизни. Пейте всего лишь воду, чистую воду. Никогда не пейте, никогда не, не используйте сам наноматериал, саму плазму. Вот. Можете мыть лицо этой водой, можете маску ею обрызгать. Если у вас температура, то температура... Упадет, и вы увидите, можете, и другие эффекты увидите, улучшения. В общем, вы можете избавиться от этой проблемы, а докторы уже пускай решают все остальное. Это все было сертифицировано. Это не, не, не содержит никаких ядов, токсинов. Оно было использовано в Гуанжоу. По, по другой теме, но ну, фармацевтической компании. да Сейчас я покажу, как можно сделать вот эту вот чашку, чашу жизни. Одна чаша, одна жизнь. Создав плазменный реактор, вы получите наноматериал, который будет генерировать энергию, способствующую истощению энергии вируса, а также будет питать ваше тело, позволяя ему быстрее справиться с заболеванием, укрепляя иммунитет естественным образом. Для того, чтобы собрать реактор, вам понадобится отрезок медного провода, метра или два, многожильного, медного, который вам нужно будет зачистить от изоляции. Вам понадобится... Батарейки R20, на которых написано цинк-карбон. Вам нужен будет цинковый стаканчик. Разобрав батарейку, вы получите вот такой цинковый стаканчик. А когда вы его разрежете и приспособите для реактора, у вас будет вот такая цинковая пластина. или любая другая горелка, которая нагреет провод. Если у вас есть шуруповерт, это будет хорошим подспорьем для скручивания провода. Если условия срочные и уже нужно быстро получить наноматериал, то вам может понадобиться старая высевшая батарейка, у которой напряжение 0,2-0,1 вольт. И, возможно, для удобства вот такой контейнерчик для крепления батарейки в нем. Также понадобится простой карандаш, на который вы можете накручивать проволочку. Ну и плоскогубцы. Для того, чтобы сделать электрод из провода, вам нужно его продольно, хорошенько скрутить. И удерживая один конец, далее берем карандаш и накручиваем достаточно 9 оборотов. Для того, чтобы плазменный реактор создавал именно плазму и работал в плазменном поле, вам нужно сделать нанопокрытие на электроде. Когда вы будете делать нанопокрытие, покрытие старайтесь греть крайней, крайней областью пламени. На самом деле не само нагревание создает нанослой, а момент равномерного плавного остывания. То есть в момент остывания атомы, которые чуть-чуть было испарились, начинают перепозиционироваться. Но поскольку решетка кристаллическая уже холодная, то есть они туда не попадают, они остаются на поверхности. Нано-покрытие меди известно давно, еще с 80-х годов прошлого века. То есть это не новая технология. Ради Константинович сначала накрутил спираль, а потом обжигал медную проволоку. Миран Кеша наоборот прокаливал сначала проволоку, а потом ее закручивал спираль. Думаю, что он так делал именно потому, что в процессе накручивания лишняя окалина осыплется не в реактор, а на стол или на пол. Образование окалины просто неизбежно. А есть и такой метод, который понравился мне более всего. И в итоге я сделал именно таким способом. Даем этому всему остыть. Пока у нас на остывает, мы приготовим раствор для реактора. В реакторе вам нужен солевой раствор, Натрий хлор, желательно, химически чистый. Если нету, то можно взять обычную поваренную соль. Главное, чтобы это была не йодированная соль. Ни в коем случае не используйте соль, содержащую йод. Но, к великому моему удивлению, я не смог найти в магазинах неиодированную соль. Зато я нашел ее на разновес из мешков на рынке. Взвешиваем. Должно быть 150 грамм на литр раствора. Реакторы мы будем устанавливать в пол-литровой баночке. Воду желательно тоже брать дистиллированную. Чем чище, тем лучше. Если нет возможности использовать дистиллированную воду, можно использовать деионизированную или очищенную осматическим способом. Дистиллированная вода свободно продается в аптеках. Там я ее и купил. Если вы используете обычную поваренную соль, то можете обнаружить, что раствор довольно много примесей содержит. Для того, чтобы их отфильтровать, используйте обычный марлевый фильтр. Все примеси остались вот здесь, в стакане. Для реактора вам также понадобится что-то на чем вы будете фиксировать. Медные электроды будут с одной стороны, цинковый электрод будет с другой стороны. Для того, чтобы можно было зафиксировать в банке цинковый электрод, я советую вам сделать вот такие надрезы чуть-чуть под углом снизу вверх. И отогнув наружные края, у вас будет тут хороший зацеп за край банки. Путем регулировки длины и высоты подвески добейтесь того, чтобы нижний край электродов был на одной высоте, в 3-4 см от дна. Хорошо, крайние электроды мы можем зацепить за край банки, а вот электрод посередине вы можете закрепить либо на стеклянной палочке, либо на медной. Однако вам придется ее тоже нано покрыть, потому что на нем будет находиться электрод с нанопокрытием, вот этот черный. Но поскольку он нанопокрытый, то нам проволочку тоже нужно нано покрыть. Если при осмотре вас не устраивает качество нанопокрытия и вы видите, что он насыпается, что он неплотно держится, что есть какие-то пробелы, проступает медь. Ничего страшного, вы можете повторить процесс столько раз, сколько потребуется для получения хорошего, качественного черного нанопокрытия. Отлично. Устанавливаем электроды в баночку таким образом, чтобы, во-первых, они были все на одной линии. И расстояние от электродов пропорционально, примерно равное. Нижняя часть электродов должна быть на одном уровне, в 3-4 сантиметрах от дна банки. Электроды нужно соединить между собой. Для этого можно использовать тоненькую проволочку, не обязательно толстую, просто тоненькую проволочку из многожильного провода. Ей легко работать, она все равно даст нужное соединение. Очень важно, чтобы вы не оставляли торчащих кончиков проводов. Торчащие кончики проводов являются антеннами для плазмы, излучают ее наружу, и вы в реакторе плазму не собираете, а теряете. После того, как вы прикрутили проволочки, аккуратненько загните кончики проводов в обратную сторону, сами на себя. Таким образом, эта петелька не позволит плазме стекать наружу. Теперь, когда вы подсоединили соединительные провода, их можно все скрутить вместе. Кончики загибаем в обратную сторону петелькой. Выравниваем электроды. Все, реактор готов. Он уже готов, он уже начал работать. Но нам нужно собрать плазму. Для того, чтобы собрать плазму, мы доливаем в реактор соленую воду, которая будет, замедляя плазму, работать как ловушка. А также это будет место создания наноматериалов. реактор готов. Лучше, чтобы у вас немножко электроды были над водой, но в принципе здесь нормально, потому что нанослой вкачивает внутрь и есть на поверхности. Теперь здесь будет в течение 3-4 суток собираться наноматериал. Это первая чаша жизни. Вторая чаша жизни делается практически так же, только вместо цинкового электрода мы будем использовать плоский медный. со времен ссср я решил из нее сделать пластину медь должна быть хорошая а вообще я подумываю следующий какой-то реактор поставить прям две трубки пластины трубку Или там две трубки надо смотреть подумать. что скажете человеке вот такой получится электрод и конечно его еще вот точкам завтра на брусочки подправлю задачки все будет Ваннушки. Такие дела. Во втором кубке жизни у вас спиральный медный электрод, медный электрод с нанопокрытием и плоский медный электрод. Если у вас нет медной пластины, вы можете использовать сложенную гармошкой вот такую вот проволочку. Которая отлично работает как плоский электрод. Например, вот так. Через несколько дней у вас уже здесь будет наноматериал. В кубке один он будет серовато-белого цвета. Или может быть с легкой голубой окраской. А в кубке 2 он будет зелено-бирюзового оттенка. Имейте в виду, что первая вода, которую вы получите, будет очень соленой, потому что мы же положили туда соленую воду. Но вы можете это промыть каким образом: слейте воду, чистенькую, которая соленая, и долейте свежей воды. Подождите, пока она сядет, и снова слейте и долейте свежий. Так несколько раз. В общем, методом да, многократного разбавления. И этот процесс вы можете поставить столько, сколько вам понравится. Если вы собрали наноматериал с однореактора, вы можете добавить соленой воды туда. То есть, если вы слили, да, добавить туда и продолжать процесс. Вы можете сделать еще одну кружку, подарить другу. Вы можете спасти еще чью-то жизнь соседа, например. Вы можете ее пить, вы можете э омывать лицо, капать там, омывать нос, горло, голову. Если вы видите, что у кого-то есть температура, дайте ему. Это все, это все, что нужно. Это спасет ему жизнь. Вот аминокислота в реакторе чаши жизни 1. Реактор постоял пару неделек. И вот это вот матовое, матовые такие такого вида льдинки, на поверхности Это аминокислота Это то, что нужно собрать Вот аминокислота На чаше жизни 2 Где у нас медь Такая красивая Пленка С характерным маслянистым Радужным отблеском уже двухнительный реактор дает вот такую вот пленочку аминокислот я специально поставил так свет чтобы было видно вот чашу жизни два, там очень много на стенках осело, поэтому кажется что мутная кстати вот на стенках аминокислоты тоже высаживаются эта вода испарилась они на стенках тоже их тоже можно собрать а можно и не собирать, они там будут как часть Дальше хранится после промывки ГАМСа. Это те самые электроды э, реакторы, которые я использовал для съемки пособия. Как их собирать? А вот на сайте Кеши написано про плазменную технологию. на сайте, Если вы зайдете на Кеши Foundation.org там написано, я переведу просто на русский, место, где наука встречается с душой. С духом. Здесь э, путаница возникает, наверное, из-за слова аминокислота. Я тогда уточню. То, что мы получаем в реакции, в реакторе, это газ аминокислоты. Обобщенная энергия. Э, элементов, из которых состоят аминокислоты. Аминокислоты, их э, порядка 20 разных. И они, соединяясь в... Э, Цепочки образуют длинные-длинные цепочки, такие как вот нитка, с которой этот свитер связан мой. А потом эти цепочки соединяясь образуют тот самый свитер, то есть трехмерную структуру, которая программирует уже дальше функцию белка. Поэтому аминокислоты, они разные, физические аминокислоты в организме разные, но в реакторе мы получаем ГАНС, обобщенная энергия. Да, в виде осадка, в виде вот этой пленочки, в виде вещества синтезированного, которое выделяет энергию для всех сразу аминокислот человеческого тела и весь спектр, который только существует в живом в организме. И мы можем это наблюдать в каждом реакторе. И там, и там, и там, и там образуется одна и та же аминокислота с СО2, СН3, цинкомоксид, любой реактор поставить, там будет аминокислота. Именно в составе СОНН (углерода, водорода, кислорода, азотного. с общей массой 43. Но с исключением того газа, который там вот в воде буквально рядом есть, поэтому у него цвет разный. Но это одна и та же аминокислота, просто настроенная на свой реактор, как бы с ним синхронизированная, потому что вопрос был такой: что это такое, как его собирать, и зачем он нужен вообще этот плазменный продукт. Вообще-то пленка, зачем ее собирать? <клес> собирать ее очень кому-то проще, кому-то сложнее. Ну, сделайте вы что-нибудь такое вот плоское, и вот оно вот так вот по поверхности пройдется и все это соберет. И аккуратненько на какой-нибудь стаканчик или капсулку соберите. Почему? Потому что оно вам понадобится. Аминокислоты это плазменный белок непосредственно. То, из чего состоит наше тело. СО2 это не белок. Цинкоксид, все эти гансы это не белок. А вот аминокислота это белок. И вам она нужна для того, чтобы все, все эти плазмы как ганса, которые мы делаем в реакторах, привязывать к телу, если вы собираетесь лечиться. Более того, вы руками потрогали, когда вот это все, вы это все монтировали в реакторе. Там осталось частички вашей кожи, немножко пота. В любом случае анализ ДНК уже можно делать. Там осталось, там в реакторе ваша ТНК. И вот эта аминокислота, которую вы собираете, это лично ваша аминокислота, того, кто ставил реактор. Плазменный продукт. Она завязывает энергию этого реактора буквально на этого ганса, на вас лично. Рекомендую все аминокислоты с каждого реактора выделить для нее отдельную тарочку. Все эти э, аминокислотики собирать. Немножко там соленой воды будет, да и пусть будет. Можно подливать. Если даже она высохнет, ничего страшного, вместе с этой солью она высохнет. Ну и ничего, добавите потом. И добавлять ее в э, то, что вы используете. В те плазменные рецепты, которые вы используете. В пальчике, либо в туда, где пьете. Много не надо, достаточно там на кончике ножа буквально. Чуть-чуть. В общем, я запустил свой первый реактор. Первый раз э, горелкой. У меня горелки нету, у меня конфорочка маленькая рыболовная. Я на ней э, прогревал. Потом воду, когда залил, она что-то прям как сильно посыпалась, вот это опыление. Я решил попробовать на нагреть на комфорке электрическая плита мечта положил туда нагрел, остудил воду получается сменил и он у меня запустился буквально сразу же видно как плазма начала стекать с, со среднего с нано ее видно, вон она, белая, вниз пошла. Ну, вот такие дела. Со среднего плазма скатывается. Ты подсак, ты подсак, и он подсак. А я читланин, и они чатлани. И перед нами читланами должны делать вот так. телеграм под названием беседка Плазмы ты быстро найдешь ответы на все вопросы при условии правильного поиска нажимаешь в верхнем правом углу поиск значок лупа а затем набираешь ключевое слово например батарейка появляется 668 сообщений только на эту тему или нажимаешь три точки в верхнем правом углу Потом информация о группе. И тут тебе все фото, видео и текстовые файлы. Информацию, которую я вам поведал за этот час, как раз из этих текстовых файлов. И является она лишь малой частью того пластознания, которые заложены в этой теме. Таким инструментом собирается наноматериал ГАНС с дна работающего реактора. Большие шприцы продают в ветеринарных аптеках. Этим же инструментом я забираю жидкую плазму сверху, а так, к примеру, собирают аминокислоту. Литва, не менчини. Там типа нашли массовое заражение На предприятии и по городу У нас сотрудник там живет Привез трехлитровую банку С примерно одним литром осадка Наноматериала Да, это много Раздал знакомым в разных концах города Так уж получилось Город закрыли на карантин от слова совсем Посты полиции и все такое А через неделю уже сняли ни один случай не подтвердился, просто ноль, они просто вынуждены были. Такие вот тыквы выросли в Калининграде на плазмированной почве. Были обычные семена, сорт много лет использовался и плоды были не крупнее 8 килограмм, а на фото рекорд под 50 килограмм. Сегодня перезагружала кубок жизни один, реакция понеслась сразу. Оставила на несколько минут на рабочем столе. Смотрю, а кот уже прилип к банке. Лежит, мурлычит. Псориаз На фотографиях. Начало. Далее через два месяца и через три месяца. Плазма чаша жизни один разлил в микропробирке и разместил по углам комнаты. И на вершине, на люстры. Обтирания и употребления внутрь не было. Более того, пациент крайне негативно относится к плазме и не знает, где она размещена. В доме также работают несколько реакторов со всеми видами плазмы. Сам я употребляю все виды плазмы. В начале две недели было сильное обострение всех застарелых болячек, а потом все прошло. Сейчас все отлично. В плазменных полях курить хочется меньше и уменьшение дозировки никотина. Переносится заметно легче обычного. Что касается обработки воды без прямого соприкосновения, то это работает и очень хорошо есть лабораторные подтверждения этого. Бактерии выпадают в осадок, вода насыщается протонами, но pH не падает, а наоборот растет. В общем-то магия. В реакторе вы очень увидите результат взаимодействия. Но между вашей аурой и реактором происходит то же самое. И между реактором и планетарными полями тоже. Реакторы с тремя электродами материализуют плазму менее интенсивную, чем реакторы с двумя электродами. Каждый реактор работает уникально. Иногда запускаются сразу, иногда тормозят, иногда вообще не хотят работать. Вот правильная и достаточно безопасная последовательность создания домашних реакторов. Сначала чаша жизни 1 и чаша жизни 2, затем CO2 и цинк-О, потом купрумо 2 и только после этого CH3. Почистите организм, не спешите, обвыкнитесь с плазмой на клеточном уровне, а то получите плазменный шок. По поводу количества наноматериала в реакторе. Бывает больше, бывает меньше. Сколько создалось все ваше, используйте на здоровье. Да, и чуть не упустил я один момент э, с батарейкой, которая подключается для того, чтобы вам быстрее материализовалась плазма за несколько часов. Это кому срочно надо, тогда нужна батарейка севшая. А вообще, по сути, она не нужна. Он материализуется за полдня, в чаше жизни один я приветствую вас всех дети рода человеческого скажу так прежде чем поставить свой первый реактор изучите подробную информацию с недельку не надо сразу его делать это очень просто осознайте уровень ответственности за сие деяния за последствия и только после этого С намерением главное, с какими, Это как транссерфинг работает Это материализован Штука Ну а я Всегда делюсь информацией Которая резонирует Лично с моими гибрациями Делаю все исключительно От души И вам этого же советую каждый индивид сам несет ответственность за последствия своих действий хочу выразить благодарность автору канала Тайлер Дардер за ролик из него я впервые узнал про эту плазму а также Розани Голуб из Никополя которая меня включила в группу так бы я сам в эту группу не полез Про плазму Там слишком много народу И много сообщений Ну вот как бы меня направили и я изучил В общем Изучайте, друзья Потом только ставьте реактор И да прибудет с нами плазма Во мне, я един един Сила течет во мне, я силы. Сила течет во мне, я силы. Сила течет во мне, я силы. Сила течет мне,